Если вы хватаете удачное стечение обстоятельств, значит, вы не приобретаете навык и опыт обучения. Ну, да. а, а, а здесь вам для приобретения власти очень важно иметь именно тот самый опыт. Ведь понимаете, на чем, на чем всегда рубятся, грубо рубятся люди власти, люди, идущие по каналу Феба, они не хотят учиться. Вы не хотите учиться. А все почему? Потому что ваше сознание фиом настроенное на канон. Вы вот имеете один канон и отходить от него не хотите Ну никаким способом, никаким образом. Канон уж сто раз изменился, просто вам об этом не сообщили. А вы цепляетесь за старые формы. И в результате проигрываете. В результате проигрываете. А выигрывают те люди, которые на вашем же канале понимают, что канон меняется. Даже учение Христа, понимаете, вот оно, было учение Христа, потом собрался Никейский собор и сказал, значит так, всё меняем, потому что мы тут так решили, да? и все, и они все поменяли, а те э, христиане, э, э, там, члены определенных орденов, которые не согласились с этим или просто элементарно были не в курсе, через некоторое время были э, уничтожены, то есть либо их орден, либо они сами, только потому что они не успели за новой информацией. Вот, поэтому поэтому здесь, здесь очень важно. А удача, она расслабляет. Удача, она не дает учиться. Не дает учиться. Потому что удача позволяет принимать ситуации такими, как, какие они есть, не задумываясь об их смысле. И вот с одной стороны у Феба двойная такая нагрузка идет. Да? С одной стороны действовать по правилу, а с другой стороны это правило всегда анализировать. Фактически это про Фебов, про, про светлых магов и те, которые идут именно по этому пути, сказано, что э, маг этого пути, он думает над проблемой всегда дважды. Первый раз для того, чтобы перед тем, как сделать, совершить поступок. И второй раз после того, как он совершил. Ну, власть мне так тоже никогда не давалась. Но Мне как-то больше знания важны в жизни, ну, более важно, потому, знания, ну вот как, Какие-то новые знания. Что знания предполагают качество властности. Потому что качество властности это умение все контролировать. Вы на самом деле более близки к власти, к Кате, по вашей натуре, чем к удаче, потому что вы любите все контролировать. Даже если ваш разум декларирует обратное, что вам не хочется все контролировать, тем не менее вы все равно хотите этого делать одной то семьей не ограничивается жизнь, жизнедеятельность, если вы своим родичам, да, если вы членом своей семьи дали некоторое послабление от вашей власти, значит обязательно должно быть компенсировано где-то в каком-то другом месте, на работе больше власти начали проявлять, в окружающей реальности, еще в каких-то сферах жизни, то есть там вы просто перераспределили свой поток власти на другие формы жизни. Вы это просто проанализируете, да, потому что свято место пусто не бывает, и поток не уйдет никуда, значит вы куда-то его перенаправили. На саму себя, например, да, начиная обучаться чему-то, в том числе и в этой школе, вы проявляете по отношению к самой себе власть. Хочется вам, не хочется, взяли себе за Подвиги. подвели, начинаем работать. Не полагаясь ни на желание, например, да, а на план, на задачи, на необходимость. И вот, это, это, вот эта внутренняя дисциплина, она должна быть прежде всего направлена на самого себя, особенно для человека, который заслуживает знаний. как учиться без самой дисциплины? никак. Так что пока, пока все правильно, да? не жалейте вы эту удачу, не жалейте, это для вас внешнее, внешнее благо, внешнее счастье. Как только вы увидите, что на самом деле оно отбирает в вашем случае больше, чем дает, вы расстанетесь с ней значительно легче. Проанализируйте по техникам, допустим, того же четвертого курса, проанализируйте те события и ситуации, когда вам была вот эта вот халява, было везение. И что потом после этого случалось? Когда вы брали ситуацию на везение, и что потом с вами происходило? Удачно это бывает очень редко, я это же не... Могу вспомнить вот каких-то крупных событий в жизни. Ну и очень хорошо, потому что если бы допустим вам было чего вспомнить, то наверняка вы вспомнили, что откат потом впоследствии был бы был не очень приятно Все очевидно, если вы так вот посидите с карандашом, с бумажкой, с календарем и повспоминаете все свои жизни событий, да, и увидите, что там, где была удача, там, где была халява, в любом случае она была не для вас, она была создана для какого-то другого лица. А то, что вы в этой халяве поучаствовали или взяли, да, потом впоследствии с вашим и, и, и, и востребовали, верни чужой. Поэтому власть власти, еще раз власти, не надо пасковать о ней, о халяве волшебной, не ваши послучение.